Пошли на яму, на новую. А это вообще же... Уго! Вот это пигматоид. Видел? Сикет. Видишь, Это пигматоид? Да, да, вот это пигматоидное жило. Да, ну кристаллике. Сейчас я наеду. Вот он. Да когда жил, вообще. Он тут вообще по всем боку пигматует. Ой, спускаюсь. Да, да. Что, ее бросили? Как думаешь, вода пошла, нет? Она будет вот, а... вроде... ну, дод... дод... ну, дод... дод... Нет, слушай, тут не глубоко одна-то. До слины всем подошли. А Даже прит-то, я бы сказал, в принципе, это можно брать такие. Она разрушенная. Опа! Я тебе хотел, видишь? Порода Порода, смотри, какая. Кварц квар квар квар с кристалликами идет. Кварц с кристаллами, а здесь он шпат. Камера снимает все как дергаются. Какую-то кнопку, наверное, мы нажали. Все хорошо, надо такой инструмент дать вот угу. Это не копано уж. Ведь причем это кварц. желто кварцевая. Тоже, наверное, идет. Ну, тоже жила. Порог, порог. Но но, та же, на, та же самая же. жила, наверное. Но. А как ты догадываешься, что на аметист? Ну посмотри, видишь что-то. Со шпатом идет. С красным. С красна. Да? Видишь, сколько лежала уже, выветрила, а смотри. А, вот, вот, вот. он Шпат, видишь все? Да. И кристалл. И грань. Ну, и грани основания. А... Ну, вот кристалл в параллель. <г marathon> Ничего, если со шпатом, это на что-ли? Что да, с красным шпатом таким. Хм. Ну, ту будем долбить, поверсую эту, до конца чистить она. Она же самая живая, не. Вот, ну, она не прослеживается здесь более. Угу. Поверху нету, да? Видел как они начались в идеальном порядке? У Ну вот тогда. Я вот тоже. Вот, ну это бомба. Куда? Бомба. Бомб. Пак. Тут я даже какие-то хорошенькие выкидывал. Вот здесь вот в идеальном порядке видно только. Основной кристаллик сломленный, угу. а от основного, от основного он, видишь как, ну, ну, ну, ну, ну, гуса так лучиками распрятся. Да, лучик вижу, ага. Они вот, которые целые были, я их уносил. У, у меня Валерий Иванович Кайнов там несколько штук взял, красивые красивеньких. Красивые. Ага. Близко, не ну что, это попробуем? Это эту и будем пробовать. Ну, ее почистить сейчас надо, будет капитально. Вот так убрать откосы эти вообще. Сфотографироваться мне на фоне? Давай. Принесли инструмент, еле-еле дотопали от ворубов. Это был лось в прошлый раз эту яму пытались защищать Андрей Кручков со товарищами то ли Лен с, брат... э, с сыном Семкой но одни испугались лосиного скелета а другие просто времени не хватило сейчас мы за нее примемся идет кварцевая жила мы ничего не боимся абсолютно Вот здесь ее секет, пигматоид пигматоид очень мощный Вот. Будем пробовать. Будем пробовать. Лес такой хороший, здесь не так жарко. Морочноватый. Да. Полным ходом идет расчистка ямы. А? Я говорю полным ходом идет расчистка ямы. Плюс 32 градуса. Да в тени. Давай, работай. Я только что оттуда. Ну повезло довольно с гнусом. Из-за жары комаров мало. Опять же с погодой не повезло. Да, кидать приходится довольно высоко. Но самая козлячая работа. Из нее никуда не деться. Самая тяжелая. Работа у ямы продолжается. Посмотрим, где у нас там Александр уже. А его и не видно. Так. Вот мы его и нашли. Сколько у нас уже? Порядка метров трех, наверное, да? Руку вытяни, это сколько будет? 2,20, да тут метра три уже есть. Ну, тяжело. Кидать тяжело. Да. тяжело. Сделали заколы. Вот, чтоб грунт, чтоб грунт... Чтоб грунт не падал. Я отойду, пока ты меня не запустил. Ух ты! Пока перемещался опять нажал да. и намеков пока нет и вот мы на такой же глубине что страшно подумать а? да я комментирую говорю мы на такой глубине что страшно подумать Тоже, блин, Здесь дышится, <с> а все лишь бы на жарение работать. Угу. Убери, Убираю. 32 наверху и дышится внизу, там уже на минус скоро пойдет. Неизвестно, когда это кончится. Его уже там не видно? Ну, оттуда не увидишь. лицо-то а, твое. Ну, лицо Но, думаешь? А ну, пора бы так-то уже, а то надоело достаточно. Ой. Гремит. Начинается гроза. В чем урганного такого типа Такое ощущение, что он лежит. как бы тебе снять то О. Что? дышится давай видно пап? давай давай а черная от мне здесь не видно Градусов, а здесь... комар... О, класс, видно было Даже комары не залетают Ну, что, они больные, что ли? <свят> вот этот камень, вот это дно, наверное Ниже моих ног. ну Блин, я надеюсь Ладно, давай <свят> Я сейчас залезу Буря скоро грянет Буря! Вот ну, веребром а стоит там, снова я не вижу, внизу там. Вот я с другой стороны ямы зайду. Увидел его, да, сынуш? Нет. Ну вот ты его ковыряешь, по-моему. Его? Да. И вот Однако метров пять вырыли. Метров пять говорю вырыли. Глубина. Сил не хватает. Да нет, вот ты попой стоишь туда. Наверное, надо заканчивать. Нас сейчас сметет это гроза. Такого безобразия еще не видели. Жарко нам было. Угу. Ужас. Ужас. Вот это гроза. Все, ладно. Спасибо. На полу, даже на этом, на земле это град. Ничего, ничего. Да? <сélок> <сélок> Там есть фига такой деревой, остатки собрался. происходит спуск в яму с удачным приземлением значит наши планы какие копать мы дальше облог больше не будем поскольку чтобы работать нужно ставить ворот а, Но ну, это нереально практически за отсутствием сроков технических средств а, потом замучились бы раскивать ведро ручную кидать уже не можем а поэтому появились? решили в больше не идти до дна мы все равно не добрались потом кинешь мне этот а, ты, а ты мне рукавицы бросишь ага, и мы решили долбить стенку ну, дай бог что-нибудь на авось одним словом и потом забираем инструмент, идем на базу завтра идем в другую яму а здесь мы спим. Что-то ничего не вижу вообще. Короче, это сеновал. Ну скажи что-нибудь. Вот так вот мы и спали три ночи. Романтик. Запах сена. О, кстати, запах сильный. Ага. Ни одного комарика только все щекочет, но сено забирается и это самое. Тут соседи спали у нас. Тут. Ага. Пора вставать. Все. И и и и и в путь и... дорогу. И в дорогу. Ну вот мы тронулись в обратный путь. У нас есть провожатый. Тимоха, Тимоха. Эй, ты где? Тимоха, медведи учуяли. Шутник. О, о, о, Тимоха, Тимоху, а ведь причем это взрослая собака? Первый каменный ключ. Расскажу про все остальные. Вторая, которая вторая, у нас название второй каменный ключ. <свят> Они сложно запомнить. Третья отсюда, она тимуниха. Вот. Ну и вообще надо подвести краткое нерадостное резюме. Там пленки много, а то сейчас по поводу нерадостности сбацаю. <свят> Коротко. Коротко. В течение пяти минут. Вот. Ни фига мы не нашли. Абсолютно нифига не нашли. хороший Официально. В общем, воспользуемся таким кратким русским словом дерьмо. Вот именно с чего сейчас мы несем в рюкзаках. Частью с отвалов, частью с ям, которые пытались, замечу, пытались копать, Они а копали. Вот. Суть причины заключается, на мой взгляд, в следующем. Я сбацаю. Позиционирую, одуй. С точки зрения некой абстрактной философии, мы становимся невольными жертвами собственных, неконкретизированных, прошу заметить, иллюзий. иллюзий, амбиций и эмоций. Вот вы и а... То, как пережимы, карманы, мистические совпадения, дедовские ямы. Все это мешает здраво рассуждать, принимать логические, взвешенные, обдуманные решения. Поэтому в следующий раз мы составим заранее план действий, который будем придерживаться, меняя его в соответствии с ситуацией. Далее, пользуясь случаем, хочу передать привет семье, родным, близким, дальним и средней дальности, родственникам, а также Владимиру Дмитриевичу Путину на всякий случай. Да. И сказать, добавить, что все эти дрязги, ссоры, раздоры, интриги, они остаются в том мире. За гранью вот этого всего. Здесь душа взлетает на такую астральную высоту, что оттуда, из того мира, не дотянуться, не докричаться и, слава богу, не доплюнуть. Именно поэтому мы сюда и ходим. The end. Вот выдал. Говори, что там Туда проехали, а обратно невозможно Пришлось вот деревья Те, которые перегородили От распиливать Очищена трасса Вон там остатки деревьев Ужас, какой ураган был да. Да. Это еще не все, наверное, дальше еще хлеще будет. Появились выворученные корни. Вот так вот еды это у нас и старик. Да. Все повалено. Да, ураганчик неплохой был. Ну, как раз на взгорке О, там что-то варится дальше. Сейчас снимем. Лихо? Да. А здесь внутри, вот, все <с> Чистая дорога была, когда мы сюда шли. Насколько близко. Так? И меня, и дерево. покажу, и дерево. А уж тебя-то я насмотрелся. Видишь, какую махину природа рубит. Я наезжаю. Да, фигматует. Вот. Вот она, жилка идет. Жилка. Пигматоидная смысла? Да, пигматоидная. А. Да. есть какой-то. Есть какая-то информация. <laughs> Пошли. Как ездить, непонятно. Лучше, наверное, ну, не, на видно. Объясни. Что объяснять медведь. Прошел. Тупит еще, видно,